Если хочешь быть счастливым один день, напейся. Если месяц, женись. Желаешь быть счастливым целый год, заведи любовницу. А если хочешь быть счастливым всю жизнь, береги здоровье. Вот дожили. На платную медицину не хватает денег, а на бесплатную здоровье. Самое испытанное средство от скуки – это испытывать нервы других. К тому же бег укрепляет здоровье. «Сегодня я полностью в расчете со своим здоровьем. Сгонял за пивом на велосипеде». Расговаривают два приятеля. «А вообще, есть возле компьютера нельзя. Это вредно для здоровья». «Это у твоего нельзя. Почему?» «А потому что в нем вирусы». Понравились истории? Жмите лайк. И не забудьте с друзьями поделиться в соцсетях. Пусть тоже посмеются.